В революции всегда огромное количество бесов, про которых писал э, Достоевский. Огромное количество бесов. И вот такие бесы вполне, они, как правило, на связи с КГБ, с ФСБ, эти бесы всегда. Может быть. Да. Ты знаешь, я просто в своей жизни сталкивался с подобной ситуацией. Э, вот сейчас к месту расскажу, а то меня спрашивают, как я там с этой Надей Беловой... Прекратил всякие отношения Знаешь, как прекратил? То есть я Помогал достаточно здорово ей Помогал, каюсь в этом И когда она приехала в Австрию Я одному знакомому Человеку, который э, служил вместе с Басаевым, ну там не служил, воевал вместе с Басаевым. Я у, помощь попросил у него, чтобы он наде этой помог, там компьютер ей дал, там денег, там еще что-то. Ну, он все это делал, что я просил, а потом он мне звонит, охеревший такой. И Кстати, есть доказательства э, правоте его слов, потому что он э, сказал правду. Звонит и говорит, слышь, а ты эту подругу ты давно знаешь? Я говорю, да откуда я ее знаю? Я ее три раза видел в своей жизни. Ну, может быть, четыре, да? И там несколько раз по телефону связывался. Но ну, вроде она там топит за революцию. Он говорит, да она провокатор. Я говорю, а почему ты это взял? И он мне представляет доказательство их разговора, в котором она говорит, вот России нужна сакральная жертва. Он говорит, в смысле? Но он по-русски хорошо говорит, но, может, каких-то оборотов не понимает. Говорит, а у тебя есть люди, говорит, в Москве, которые там с Басаевым были? Он говорит, есть. Говорит, а не могли бы они Навального убить? Он говорит, а нихера. Она говорит, ты, говорит, ты на кого работаешь, ей спрашивает? Она говорит, да нет, это сакральная жертва, и тогда Россия поднимется на революцию. Представляешь, я потрясен был, у меня челюсть упала. Я думаю, продолжение отношений с таким человеком приведут к тому, что я могу стать сакральной жертвой.